Друзья, привет, меня зовут Асидро Григорий, я трейдер, инвестор и консультант по финансовым инвестициям. Сегодня мы с вами проведем небольшой обзор фондовых рынков, так как сегодня выходной день, у нас есть побольше времени, может быть мы затронем с вами еще Форекс, основные валютные пары, потому что сегодня можно составить план на неделю обзоре будет много интересного смотрите до конца и там будет информация для тех кому интересно научиться инвестировать и торговать на фондовом рынке Итак поехали по плану мы рассматриваем с вами индекс московской биржи. Он у меня уже открыт в, а, в четырех месяцах. <coughs> по графику пока видно только то, что мы <coughs> идем по индикатору АО исключительно вверх. Пока видно, что вот это якобы третья волна, но на самом деле движение вверх развивается стремительно и... Не наблюдается а, движение пятой волны, когда она постоянно заходит в линию баланса. А это означает, что скорее всего мы видим развитие третьей волны. Как только индикатор АО у нас превысит вот эти значения, да, мы сразу с вами увидим, что третья волна <coughs> окажется вот здесь вот. Из этого мы делаем вывод, что рынок российский растет. В частности, бумаги, которые находятся в индексе московской биржи, растут. Поэтому мы с вами ищем входы в длинные позиции. Если мы рассмотрим с вами на меньшем таймфрейме на месяце, да, то что мы увидим? Что здесь у нас идет продолжающаяся растянутая волна. Uh, и эта растянутая волна очень мне напоминает по своей структуре вот это предыдущее волновое движение но это исключительно мое видение и оно uh, практически может не быть реализовано для того чтобы индикатор АО у нас пошел вверх да, нам нужен резкий рост возможно этот резкий рост у нас начинается опять же это покажет только время это мои позитивные надежды на наш рынок но анализировать тут уже практически нечего да мы все с вами смотрели анализировали до этого в предыдущих видео давайте перейдем на индекс ртс фондовый индекс РТС напоминаю что фондовый индекс РТС это та же самая штука и что и московской фондовой бирже они не ну относительно недавно объединились в единую биржу МВБ и РТС вот но листинг бумаг в м, индексе РТС немножко другой поэтому и Индекс РТС ведет себя немножко иначе. Здесь не видится волна А, это волна Б со сложным треугольником и это волна С. В чем на месячном графике очень хорошо было видно точку входа в волне С. И была, соответственно, дивергенция опять же включается творческая мысль вот эта вот свеча не считается этот бар этот всплеск по бару не принимается в расчет а, а считается только по открытию и закрытию таким образом вот а в данном периоде у нас получается дивергенция и это такая же удлиняющаяся волна растущая но здесь э, ее импульс очень походит на пятую волну, потому что здесь она постоянно заходит за линии аллигатора и вполне возможно, что здесь будет какой-то резкий всплеск и обратно вход в линии аллигатора. но в любом случае, все движение у нас направлено исключительно вверх, и мы должны двигаться и строить свою тактику и стратегию работы на рынке в длинную позицию. Теперь рассмотрим с вами характерные бумаги из индексов. В частности, смотрим на «Газпром». А, потом посмотрим Лукойл. И интересующий меня инструмент это Мосбиржа. Смотрите, что видно на Газпроме. А, в двух месяцах месяца не важно. до того, как был пробит вот этот вот максимум, а, у меня было видение, что развивается коррекция C волны, да? Коррекция волны Ц следующим пробитием минимумов вот этих вот сейчас альтернативная разметка какая-то <coughs> на таком периоде но ну, будет скажем мягко не объективным <coughs> смотреть на нее будет тяжело <coughs> потому что непонятно движение инструмента пока все это напоминает <coughs> Некое восходящее движение, возможно, также это волна С, потому что вот эта вот конструкция напоминает собой волну Б. Но обращу ваше внимание, что есть, как всегда, вариант альтернативной разметки. Альтернативная разметка заключается в том, что у нас прошла волна А, после волны А была волна. B, и после этой волны Б была волна С, которая вполне себе могла закончиться не ниже волны А. И после этого у нас пошло развитие восходящего движения. Все может быть, друзья. За рынком надо следить и действовать исключительно в направлении тренда, не пытаться залезть в противоток. А направление тренда на недельном графике у нас, как мы видим, исключительно идет вверх. И это означает, угу. и это означает, что нам надо с вами двигаться по тренду. Так как на недельном графике у нас видна максимальная значение по индикатору АОТ, то мы принимаем а, за расчет значение того, что это третья у нас волна. С вами да. Где у нас была первая волна? Давайте с вами сейчас построим быстренько импульсную разметку Ильота. Можно сказать, что это была первая волна. Это Третья волна, где-то будет ее коррекция и четвертая волна. Где же нам ожидать коррекцию третьей волны? С каких точек а, приблизительно будет продолжаться рост Газпрома? Мы с вами накладываем сетку Fibonacci и начинаем отмечать уровни. А вот он у нас первый уровень. И вот он у нас второй уровень. Как видите, совпадений случайностей не бывает. Здесь у нас была некая коррекционная заминка. Вот в эту заминку или вот в это коррекционное движение должна, по идее, прийти коррекция <coughs> для... третьей uh, волны я вам напомню, друзья, что у меня на графике красными кружками помечены те бары, которые являются переседающими <coughs> дивергентные бары <coughs> в данном случае не отмечаются так как их размер надо настраивать на моем написанном скрипте для трейдинг <coughs> <trading view. coughs> Этот скрипт в скором времени будет доступен, если у нас все с товарищами сложится. А, вот. Следующий инструмент, который мы с вами рассмотрим, это будет лук Перейдем на месяц, посмотрим, что у нас видно в месяце. Прошу прощения, я недавно переболел, у меня до сих пор не прошел кашель, поэтому разговариваю я тихо и пишет в горле, поэтому периодически приходится поправлять вся Итак, по мы видим восходящее движение, <coughs> да, но при этом восходящее движение, возможно, начало корректироваться. Вот мы видим дивергентный бар, хорошую ангуляцию. Вполне себе возможно, что это начало коррекционного движения. И куда же будет направлено наше коррекционное движение в какие рамки если считать что это все у нас с вами развитие третьей волны здесь может быть сейчас мы увидим более наглядно пятую волну Но сейчас 5 секунд ага. Ну. Можно сказать, можно сказать, что мы видим удлиненную пятую волну. <coughs> Такой вот интересный у нас газ, ой, Лукойл, <coughs> Вот мы считаем, что здесь у нас третья волна, так как максимум АО находится на этом пике. Это третья волна. Тут каким-то образом прошла четвертая волна. И началась строиться пятая волна. Либо это все удлиненная пятая волна, либо это первая волна в следующем новом движении наверх. В любом случае удлинение мы видим, Удлинение начинает корректироваться. Линии баланса развернулись в горизонт. Возможно, будет повторяться вот такая вот картинка коррекционная. Начинается волна А, за ней пойдет Б и затем С. Надо ждать, что покажет история. Но как мы видим, движение вполне себе характерное. Сейчас мы наложим сетку фибоначи и посмотрим глубины движений а глубина движения приходит 61 и 8 коррекция в восходящем движении 61 и 8 приходит значит мы растягиваем сетку фибоначи смотрим с вами куда пришло сейчас коррекционное движение мы видим что оно еще очень и очень далеко от уровня коррекции то есть, что я хочу сказать, что активные покупки надо рассматривать вот с этих уровней приблизительно здесь где-то здесь надо искать покупки, но я хочу вас обрадовать до этих покупок может идти год 17. а может не идти будет то есть торопиться не стоит в лукойл сейчас входить смысла я не вижу да, надо дождаться когда лукойл откорректируется так или иначе здесь дивергенции не было по крайней мере на неделе ее не видно дивергенция но есть явный паттерн на развитие коррекционной волны Хотя вполне себе нужна такая история, что это просто заход и потом будет идти дальнейший взлет. Надо наблюдать, я бы сюда не залазил, <coughs> потому что <coughs> в плоской коррекции или такой вот удлиняющейся коррекции делать в основном нечего. Даже если вы встанете в шорт, то шорта ждать вам долго. Да? на фондовом рынке с ценными бумагами лучше работать исключительно в лонг. Следующий инструмент, который меня интересует, он в основном меня интересует по фундаментальному соображению. Дело в том, что на рынке обращаются акции московской фондовой биржи. Если вы понимаете структуру работы данного предприятия, то вся прибыль биржи получается за счет того, что на рынке идут продажи и покупки. В любом случае рынок России будет расти, фондовый рынок вообще будет расти, потому что это мировая практика. Значит, объемы торгов будут увеличиваться, а значит и прибыль валовая у Московской фондовой биржи будет увеличиваться. А это означает, что акции будут расти и дивидендные выплаты, скорее всего, будут расти. Вот вам немножечко фундаментала, который ложится в основу сбора портфеля. Также мы накладываем сетку Фибоначчи и прекрасно с вами видим, что от уровня 61.8 было отбитие. <coughs> Сказать, что здесь были дивергентные бары на неделю, нет. Но если мы зайдем на месяц, я думаю, мы их здесь... Нет, давайте не на месяц, а на два месяца зайдем. Собственно, не на двух месяцах нельзя. На четырех делать нечего. Возвращаемся на неделю. смотрим на день ищем те самые дивергентные бары которые нам говорят о том что есть сильное восходящее движение но ну, вот друзья мои собственно <coughs> ну, вот он дивергентный бар да единственное он мне не нравится он не очень красивый вот следующий дивергентный бар но он состоит из двух Баров, либо просто закрытие да, в положительной зоне. И, собственно, мы можем с вами сейчас построить разметку в таком ключе, что здесь у нас была первая волна восходящего движения, здесь у нас была А волна, это вот вся плоскость, это волна. B, которая характерна для данного волнового движения. И здесь у нас каким-то образом построилась волна С. И мы видим с вами дивергенцию. И этот бар... Ова! Ну, ангуляции тут как таковой хорошей не видно. больше ангуляция, конечно, была здесь. Но в любом случае два признака у нас есть о том что идет восходящий тренд и думается мне что стоит инвестировать в этот инструмент вот вам пример анализа для составления портфеля инвестора долгосрочного обращаю ваше внимание мы с вами идем на месячный график на месячном графике мы очень хорошо наблюдаем с вами коррекцию ABC и, возможно, развивающееся движение вверх. Теперь вопрос. А идем мы в пятую волну или в третью волну? Да это нам не важно, потому что только время нам это сможет показать. Сейчас одна из самых лучших точек входа на этом уровне. Стоп конечно если вы с понедельника купите данный инструмент у вас будет уже довольно таки приличный сейчас отрезком видите линия тренда я ее меряю отрезком смотрим с вами на свойства координаты то есть разбег по цене у нас составит, ну, грубо говоря, 10 рублей. 10 рублей на одну акцию. Вот и думайте, с каким риском вы можете войти в этот инструмент. Потенциал хода как минимум сюда. А там надо будет смотреть. Следующее, что мы с вами рассмотрим, это индекс американский. 500. он услужливо сразу же к нам выскакивает и показывается и так ради прикола конечно те кто анализирует а, торги по фигурам разворотным угадайте что здесь за фигура сейчас я подвину график так чтобы было видно Угадайте, что за фигура здесь развивается. Угу. И глубина ее движения как бы, с целевыми точками. Тот, кто понимает, тот посмотрит, увидит либо дно, либо головы и плечи и посчитает примерно движущую силу, в которую ну, не движущую силу, а потенциал движения. А по нашему анализу мы смотрим с вами на то, что индикатор аллигатора направлен вверх. Это значит, что нам надо искать входы в длинные позиции. Будет ли повторяться вот эта история? Это покажет пока только время. Сейчас нам загадывать не стоит. <coughs> пока у нас направление исключительно вверх. Неделя. Ну, собственно, если мы посмотрим на 4 месяца, по-моему, S&P лучше всего смотрится на 4 месяцах, так и есть. Мы движемся в третьей волне. Это у нас была первая, вторая волна. Как вы видите, B перебивает, кстати, вершины первой волны, либо, ну, как хотите, можно сказать, что это была пятая волна в первую. Пятая волна в первую, потом коррекция пробивающая четвертую волну, да, и следующее сильное восхождение вверх. Американский рынок, конечно, думаю я, опасается коррекционных движений, и опасается он неспроста, потому что двигаться ему вниз, ну, довольно глубоко. Сейчас мы с вами видим третью волну в третьей волне, и, может быть, сейчас развивается пятая волна. Как вы обратили внимание, мы смотрим с вами на месяцы. А это означает, что бары тут строятся не так быстро. А это значит, что развитие этого восходящего движения оно растянуто по времени. Следующий инструмент, который мы с вами посмотрим, это у нас будет NASDAQ. NASDAQ 100. NASDAQ мы также смотрим с 4 месяцев <coughs> и видим с вами ту же самую картину. Только обратите внимание, что у нас дак здесь сформировалась и третья, и пятая волна. Она здесь выложена, ее надо будет найти на меньшем таймфрейме. А здесь у нас была А, Б, С, коррекция. И сейчас у нас идет развитие третьей волны. Этого вполне достаточно для нормального анализа движущей силы в рынке. Итак, по NASDAQ мы движемся вверх и надо искать в инструментах, которые вы торгуете, точки входа в длинные позиции. Я бы хотел для тех, кто переживает за Apple, посмотреть, что происходит с акциями компании. Компания сильная, несмотря на все войны Америки и Китая. На акциях компании это сильно не отражается. Потому что продающая маркетинговая способность в данной компании очень велика. И оснований для того, чтобы скидывать бумаги, просто так нету видим на акциях развивается некое коррекционное движение а в пределах сейчас мы с вами точнее посмотрим здесь было 50 процентов ну можно говорить что вблизи 61.8 передвинем на другую волну здесь посмотрим Глубину коррекционного движения. Uh -huh. Хорошо. А, в этом инструменте глубина коррекционного движения 50%. Окей. Okay. Переходим на сегодняшний показатель. По цене натягиваем сетку на ценовое движение, и мы видим, что глубина коррекции в данном случае была ниже. Если мы с вами посмотрим на исторический график, да, то волна А, В, С здесь формируется довольно явно, а значит, думается мне, что стоит ожидать явного формирования волны А, В и С. Иными словами, на этих уровнях есть смысл по вашей торговой системе присмотреться к покупкам данного инструмента. Сейчас мы зайдем в месячный, Войду в два месяца, посмотрим с вами, что здесь идет. Здесь у нас видна третья волна, развивающаяся. Зайдем в месяц. Также видна третья волна. Зайдем в неделю. Но в неделю мы уже не явно будем видеть. Но также вершина АО находится здесь. А это значит, что мы пока с вами в третьей волне. Чистим график, чтобы нам не мешали наши бывшие пометки. И идем на следующий инструмент. Мне интересно Тесла. Тесла мне интересно, да вот по каким причинам. Обратите внимание, куда пришла коррекция. Предыдущее коррекционное движение. Если мы с вами заглянем на 4 месяца. Хотя истории в Тесле мало, тогда давайте на месячном графике посмотрим. То мы увидим с вами, что в Тесле, кто понимает, тут видит за несколько секунд. Для тех, кто не понимает, здесь была третья волна, это была четвертая волна, а это была пятая волна. И сейчас идет коррекция всего волнового движения. Чистим историю, растягиваем с вами Фибоначчи. уровни Фибоначи. и видим, что коррекция пришла в 50 очень близко к 61 и 8. Итак, Тесла корректируется. Где же конец ее коррекции? Нашли ли мы дно? А давайте с вами посмотрим на то, как развивается коррекционное движение. Вполне себе возможно нарисовать такую картину. Альтернативную, так сказать, разметку. Ну, допустим, здесь у нас было завершение третьей волны. Здесь мы рисуем А. Вот это мы рисуем как Б, И это как волну С. Есть ли здесь конец? Его пока непонятно и не видно. Нам надо дождаться картины, когда будет развиваться первая восходящая волна. Вот таким вот образом. Если данное движение, это есть окончание волны С, надо дождаться импульса вверх его коррекции и последующего движения. Вот с этой вот коррекции я думаю, что нужно будет входить в теслу. Если же не получится противоположной картины когда тесла решит, вернее рынок решит за теслу корректируется каким-то таким вот образом. Это мы будем смотреть в истории и увидим что с ним происходит с инструментом теперь мы смотрим на анд это моя дальнейшая заноза и а, хочется мне для тех кто очень любит криптовалюты и торговать ими сделать вот такой вот небольшой сюрприз <coughs> а, чуть позже мы с вами еще и посмотрим Ой, я сюда пишу. Вот так. Бит. Вот Криптовалюта. история погружается ли где не то набрал бит коин биткоин биткоин совсем понятно с чем это связано возможно надо <coughs> обновить yeah. да сейчас обновим может быть он нам покажет что-то более интересное нет к сожалению все истории биткоина я, значит, просто смотрю не тот инструмент. Нужно в какое-то другое залезть. Сейчас убит криптовалюты, ICRT, GIMM, или Форекс. Криптовалюты обратно. Ну да бог с ним. А, неделя. Тут тоже неделя. Ну, да. Не получилось того курса о котором я хотел рассказать. Дело все в том, что, опять же, с фундаментальной точки зрения, биткоин манится майнится на этих фирмах которые так рекламировали э, в интернете и много блокеров об этом писала за счет э, видеокарт мощных да кто то в этом разбирается если хотите оставьте комментарий с пояснениями и как у вас сейчас проходит э, майнинг дело все в том что покупка инструментов типа видеокарт приводит к прибылям компании соответственно прибыли компании растут соответственно биткоин растет интерес к видеокартам растет и мы смотрим с вами на график компании AMD и что мы на нем с вами видим Видим мы то, что в четырех месяцах он опять же плохо считаемый. особого направления движения тут не видно. Давайте ради интереса с 8 месяцев посмотрим, что у нас получится с восьми. Ну что видно, тут идет какая-то плоскость, либо это плоскость волны Б какого-то волнового движения непонятного. Либо есть альтернативный вариант разметки. Это третья А, Б и С была. Это начало, к примеру, пятый. Либо это первая, вторая, а это развитие третьей волны. Кто его знает, но в любом случае. Движение направлено вверх. В этом движении вверх это третья волна. В этой третьей волне куда идет движение пока тоже понятно. Оно идет исключительно вверх. Не перебивает вот этих вот максимумов. Надо смотреть, что будет с рынком дальше. В компанию AMD я один раз зашел, ну и с удовольствием вышел, потому что понятно, что здесь какая-то история такая горизонтальная. И пока непонятно, что с ней делать. Но потенциально это может быть восходящий тренд в третьей волне. Надо смотреть. Так. Американские интересующие меня бумаги мы закончили. Давайте с вами все-таки найдем этот биткоин. Биткоин BTC USD Вот этот вот может быть биткоин доллар. Но опять график не полной цены. Это... Неверный график Бета-C Бета-C бета Итак, у нас видна Здесь некая вершина Б Ой, господи, Б Третья волна Пока это третья волна Вполне себе может быть, что это была первая волна, вторая и развивается третья волна. Друзья мои, надо смотреть за движением в противном случае. Просто э, сейчас, почему я буквально в середине недели шортанул биткоин, но потом прикрыл эту сделку что очень высоки были риски по, по противоходу, да. Обратите внимание, куда пришел биткоин и где он тормознулся. Вот, а, если картинка сложится, так как она может сложиться, то это была волна А, это была волна Б, была и есть. Может быть, она разобьется в плоскость, и может пойти волна С. Никто этого не исключает. Но с другой стороны, <coughs> альтернативная разметка, да, это первая волна, это вторая волна, и идет развитие третьей волны. Окей, если это развитие третьей волны, то мы должны работать в лонг, никак не в шорт. Мы переходим с вами на дневной график. Смотрим, что мы видим в дне. В дне мы опять же видим, что здесь третья волна. Сейчас это была каким-то образом закрывшаяся первая волна. <coughs> возможно, она растянутая, возможно, не очень. Но в любом случае мы ждем коррекционное движение внутри третьей волны. И куда он должно прийти. Первые его цели уже достигнуты. Следующие цели здесь. Но так как рынок очень стремительный, надо за ним внимательно смотреть. И вполне возможно, что вот эти цели у нас уже практически окончательны на 50%. Хотя все может быть и коррекция биткоина может прийти сюда. Надо просто внимательно следить за рынком. И следить за вашей торговой стратегией, чтобы не пропустить сигнал на вход. Хочу обратить ваше внимание, что биткоин очень неплохо себе читается, по крайней мере, в этом терминале с 4 часов. И со дня тоже очень хорошо читается. То есть нужно выбирать правильный таймфрейм для торговли это я об этом хотел сказать для российских зрителей давайте с вами посмотрим уже под конец usd рубль так мне сегодня не везет стикерами я абсолютно точно что-то делаю не так. Юэс доллар, Рашн рубль. <coughs> <coughs> Прошу прощения. Так, на месяц у нас была одна третья волна. И это коррекционное движение в третьей волне. <coughs> Закончилась ли здесь <coughs> волна Б? Да никто этого не знает. И может быть, что это движение снова вверх. Никто этого, опять же, повторюсь, не знает. Смотрим с вами на недельный график. Мы видим пока, что линии баланса направлены вниз, но по торговой системе здесь вот появился дивергентный бар. И вполне возможно, что здесь нормальный себе сигнал на покупку. С недельного или с дневного графика это вам уже смотреть лучше по вашим риск-менеджментским стратегиям. Но вот альтернативная разметка А, Б и С И пошло какое-то восходящее движение Все, может быть, не исключено Но история с коридорами в данном инструменте С этими историями Мне навевает идея о том, что это прошла только А, а это идет Б, и она будет, ну, приличной по времени волной. <coughs> Валюта политизированная. Если вы вошли, следите за движением. Первый потенциал здесь, следующий потенциал, да следите за, за сигналами по вашей торговой системе. Я уже наболтался, поэтому начинаю кашлять. Так, друзья, я напоминаю, что 4 июля у меня состоится вебинар в 7 часов по московскому времени. Надеюсь, что для всех это будет удобно. В описании внизу под видео остается, значит, email адрес по которому исключительно с гугловского контакта вы можете подписаться на мой вебинар. Он будет закрытый. Его будут видеть только и просматривать только пользователи, которые на него зарегистрируются. Для регистрации вам нужно написать просто письмо с гугловского почтового ящика на тот ящик, который указан внизу. Также у меня есть личное обучение, подбор активов и небольшой такой самый лайтовый вариант, как я его люблю называть. <coughs> а, кстати, если вы придете на вебинар, этот лайтовый вебинар, а, вариант для вас будет еще дешевле. Значит, а, на страничке ВК у меня ведутся постоянные обзоры для тех, кто оплачивает доступ к этим обзорам и доступ в них стоит всего лишь 600 рублей в месяц опять же это только для пользователей гугла и тех кто пишет мне заявку на почтовый ящик <coughs> либо в мою страничку в соцсетях так друзья если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал Оставляйте отзывы, репостите, это мне очень сильно помогает смотреть <coughs> на дело рук моих. Всего хорошего, до свидания.